Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Розе. Кратце, просто быстренько расскажу, чтобы не напрягать ваш мозг, юный. В Украину пришел русский мир. Как вы знаете, или возможно не знаете, куда приходит русский мир, там разрушение и убийство. Это факт. Кто скажет противоположное, плюну в лицо. Так, ну я не об этом. У меня как бы игровой канал, это просто предыстория того, где мы играли и почему так долго не было скама. Я очень люблю игру скам. У меня есть друг, с которым мы играли раньше. У него был Ник Волчок. Но после прихода русского мира, он жил под Киевом. Ему пришлось туда переехать. Из-за того, что там разбомбили ту квартиру, где он жил. Но остался целый его комп. Он вот его перевез оттуда. И решил поиграть. Мы залетели на скам мародер. На мой любимый сервер. Но мы решили там поселиться около свалки. Видно, поселились очень близко, что не советую делать вам. Тут такие же ошибки не делайте, как я. Надо селиться где-то подальше от РТ, от дорог. Потому что мы поселились около свалки и прямо около дороги. Ну там был куст. Ну, видно, тот куст может не прорисовался у кого-то, и он увидел эти два ящика, что там в кустах стояли. Да что там было 160 тысяч евриков. Мосинка, М1. Комплект гилика, броник, короче, ну, заряженный. М-ка, это МК 16 там, с ококом, с глушителем, тоже со всеми обвесами. Патроны, куча ресов. Кто-то нашел это место. Ну, соответственно, лут пропал. Но мы не отчаемся, потому что, ну, что тут, ну, бывает такое. Может, читер. Может, кто-то на машине ехал, увидел. Может, парашютист упал прямо в куст и нажал таб и увидел. Два ящика все возможно. Но мы не отчаялись и пошли на новый PvP сервер, потому что в скаме происходят и постоянно происходят метаморфозы, то улучшается графика, то новые механики интересные. И захотелось не поиграть, то что вышла обнова с большими пушками. Кто не знает, вот видосик, я сразу закинул, чтобы посмотрели, что за пушки вышли. Мы решили пойти на PvP сервер, на польский PvP сервер и как это было, смотрите дальше. Ой, шо, блять, голубцы не свежие, что-то не хреново. И что, ты подивися, что ничего нема, да? И будешь довольный? Вообще... Даже такие довольные, что аж... Капец. Так аккуратно, понял. Эти э, зомби женского пола особенно на колбасу кидаются, когда она привстает. Но... <смех> У них инстинкты сохраняются, просто животные вот эти человеческие. Ну, ты что, не видел то видео? Вот алкаш, то же самое. Мужик падает на пол, и если пьяная баба рядом идет, ну его баба, то она сразу делает свое дело, но, но то же самое. Типичный случай. Что, что тут скажешь? Он обежит, бежит, бежит. батю, батю. Ну, ну, блять, к спринтер нахуй. на блять. Что дурачусь? Он у тебя как будто ходит, нибудь, а не бегает. Я так не делал, то понял? В аниме такой ножками переставляет. Такой чик Я так спиздал и, называется. Картина, знаешь? Ну все, теперь будешь отрабатывать, нибудь Сто тысяч. Теперь ты мой раб. Кать, лечить пациента. Нет пульса. Сука. Мы его теряем, доктор. Нужен этот, МРТ, блять, аппарат. Бля, всегда мечтал мачету раздеть. Ма... Сука, блядь. Давай сервак менять, хули. На какой? Давай, ну предлагай. Я ж не знаю, ты шаришь. Усё какой-то. хай! И махнё! Пвп. Пве. Хуй, ха хуй. А? О, польский. Польский. О, давай. Там, курва, мать ей, блядь. Что мы ему? Писюн большой надо сделать. Обязательно. Так. Преносливость. 2.8. Силу 2.8. Э -э, ловкость больше надо. Не, нахуй. Интеллекта больше надо. Не, нахуй. Да, интеллекта нам больше. потому что он не лечится ой не учится женщина или мужчина то я буду я буду hero sapiens так скрытый режим фу блять фу я только что гуся его увидел Опа. О, писюн будет расти со временем. Вот это мне нравится. Что, э, фармим очки и в один этот полетим. Квадрант. Так, братан, я... О, тут ПВЕ-зона, слышишь? Я во ноль. Куда летим? Где откиснуть? На кирпичку. Каменный нож. Погнали, блядь. Да, сука, аж ты читер, блядь. То есть донатер, донатер, не читер. Я таких всегда ненавидел, блядь. Мне, сука, сразу, блядь, у них преимущество во всем, блядь. В смысле, а что у меня сразу 41 очко уже, блядь? Слушай, я только нож создал, у меня плюс 40 очков, блядь. Блядь, просто 3 очка за то, что пуст порубал, блядь. 51 очко уже. Там, на сервере, за... ...форфан... Не забавы... Что ты, польская позаришь? Это я просто не разумею, блядь. Я только знаю курва и все, блядь. Курва, блядь. Слушай, курва и, блядь, все одно и то же. 25 очков, слушай, охуенчик. ушел. Случайный ноль. Блять, я около завода реснулся. Ну почти у завода. Я туда лечу сейчас. Что? Ты иди. Это два? Да. Лечу. Так мы в аэропорт. Бля, а кой лучше DLSS включать? Ультра-квалити-квалити-баланс, наверное, да? Элло. Что это за хуйня? Это испанцы, что ли, блядь? Это поляк. А что они пишут? Ты шаришь? Ты шаришь, ты ж ездил туда. Купи, блядь. Ты шо, Чего? Ну ты ж ездил в Поляндию на заработку. Казал, что это джигал, уж езду рабыть. Ну тебя пригласила, блин, дама такого, короче... Э, толстая, короче. Дилограмм 150, а то оказалось не дама. то оказался дам. Ты сказал, ну такое не подписывался, а двойная цена, она тебя зажала. А, оно. Оно, а, ну, да. Ну, вот в итоге тебе понравилось, все равно ты говорил, помнишь? Ты <сёк> Нет, ты пидор. А, Питер? Это же имя такое. Питер. <сёк> Кухонный нож, ну все, пизда. Дим. Так, почему такая темень, сука? О, слушай. АВП нашел, блядь, в шкафу, миленький мой. Ты горишь, весь во вкусе, рядом с тобой. поцелуя ниже, ниже. Какой ты зомбак? Да, сука, дохуй, сош... Дохуй. духни, духни, Сука. Сач, вот я нашел что короткие, триста Жалко, что тут нет, понял? Шпината, ебать, Ебал, понял, как моряк попай, блядь. Встречали Я? Нет. Я домики лутаю. А. Еще один АВП. Хорош. Все шкафы в АВП, блять. Хорош. Все, бля. Заряженный. Щеп, Ебать. Щепачка. Опа-па, а знаешь, что я нашел? Все. Примазин. Блять. Калиматоров военных. Он как раз станет, сюда. Заебись. Угу. Обосал вышку, пометил. Так, это... Короче, гайд от волчка как надо лутать аэропорт. Хватать пилюлей. Шо? я как хватать пилюлей. Давай в следующий там. Да. О, 45. -е. О, М9. Патрон. Нет. В 40, а, блять, авно. О, сры... Э-э, блядь. колчан военный, бать. Крыса. Шо в смысле крыс? Хорошо, конечно, да. да. Начало хорошее. О, ВСС. э фонарик. Да, охуенно. Фонарик пока мне нравится этот сервер, слушай. Не костеты. <смех> <смех> Воздей коробка, блядь. <прямой. смех> Болтов. Могу мешок на... О, черные патроны на дробовик. О, штаны зеленые красивые. Сейчас еще ботинки найду. О, пром один мином. О, новая пушка. вс ВС-2С. Нельзя калиматор одеть. Ну, со своим короче mm -hmm. говно бля еще найду обоймы патроны починю ее нахуй. бля она уже забитая mm -hmm. бля они с той стороны вышел не дурак все я не знаю ям кажу охуенно о калимато а? да? хорошо все сбел записал Бля, одни шляпы, сука. Намекает, по типа, шляпа. Опа, это шо? Бля, БМН ММ-16, говно. О, блок 21. Есть магазин. Огонь, есть патроны, бля. Бля, я нашел патроны на эту хуйту. Ооо, нашел. Сука что слушает. В посерог да как будто понял. После у того. Х1.5. Ну, наверное, X10, блядь. Нет, ну X10. X10. О, а 69 9, 9 нашел у тебя такой, да? Ты убил, да? Что тебе надо? На калиматор. Я бой у меня, жены. О, хорош. Что, там патроны еще не было в там... Вообще. Патроны черные, блять. А. Наска. Бля, мы же прям мину поставить. Это мы это один. Кой не... сюда не вернемся, да? Короче, Сашка, если шо, я за ней забуду, по-любому. ты вот иерок, сука. Ты дебилой, дебай? Я сказал, поставлю, блядь, мину, блядь. <свят> Давай хоть плем сниму. О, 15, вот спасибо. Смотри. Самолет, слышишь? <свят> Слышь, самолет, блядь. Самолет стоит посередине, блядь, алё. я знаю, и шо. Шо, и шо, полетели, блядь. С патроном. Бля, я вас с того сгоняю, нахуй. Я побил. Я просто найду, отвеча. братан каниста 7 литров полетели сука икшон нахуй да да бегло быстро чем мы полетим слышь для его подождем подождем его давай подождем сначала ну от... Шо? Поехали. Бля, я уже не помню, каким летать, блядь. А я, я сяду. Я бачу его. Тихо. Винно отстреливаемый этой. Заправить. И, может получить Жды. Заправляешь? Да. Слушай, он так долго заправляет? летим Да. Блядь, нахуй подождали бы блять ну шо, разорвало ну. заводи давай давай. ты шо ебать ебать ты ты шо вообще ты не знаешь как им управлять или что один по ходу конца вообще капец в смысле, ты врубался просто, блядь, и взорвался. Он не повертал. Так а зачем ты въебал вовсю, блядь? Я жду он вывернем. Ебать. Ебать-то, Леша. Взяло въебалу вовсю, блять. Ебалую стену, как он вот, на адреналине, блять. Блять, вот ты так само въебал сейчас со сам. Нет, я, блять, по-нормальному я <свист> два раза вперед ебанул бы ты видишь, блядь, как работает домах в самолете, о чем, блядь а, <свист> ты знаешь, как там газ робы, блядь типа, крутоешь два раза вперед и он начинает потихоньку слетать. и знаешь, когда вот, например, блять, правое крыло ему ебнешь, ее начинать тянуть вправо, блядь да не тихо, не заворачивай, блядь, я тебе шокажу так, а нахуя ты вкипал газ, блядь ну, секунду Вася, бля. Тачка. Что это? Я, я... чур, тачка мне Нет. А я чуф. Молодец. И шо теперь? В этом, блядь, унхер. А шо, блядь? А, Хорош. Ушку мне ты, блядь, Акусь. Двушку? Да хотя бы двушку, блядь. Подушку-пердушку, блядь. Подыхай Буду подыхать, молодым. Oh God, <laughs> Ебать, ты за. Ебать, ты до козачка похож, блядь. <laughs> Реально казачок, блядь. Давай, поможи, блядь. надо это с полка, блядь. Отлично, найдешь бухлишка, скажешь. Ой-ой-ой-ой! Блять, я, я нож не могу взять. Где там? Троечка, Там вот. второй. Второй застрял. Второй, он бежит, чешет, блядь. Счастливый, смотри. Давай, я закрываю. Оружейка, о. О, нашел этот, слушай. 40-46. Два блока нашел. На толку. М, конечно. М, самолет. О, АВП, попалывать. сука, АВП, обойма. Баран, педа, на барана. Такая у них вот судьба. Баран, барану у не баран. Баран, барану баран, баран. Бать мачета, реальный хопол. это реальный, то пол. Это блядь. Ты посмотри на него, блядь. Вуса, блядь. Мы когда это, каже вот, когда к ВСБ, каже, слава Украине! Там героя слава! КП прицел будет, сука! Че? О! О я же, слышишь? Сзади, сзади! А где а он? Откуда он? Закрывай, закрывай, закрывай! Вот <свист> а дохнешь, блядь! Блять, я щас. Я сейчас скинусь, ты придурок, блядь! там с чем, блядь. А! Слышишь? А ч он сел, блядь? Ты ж сказал, блядь, там ще. Да я нычу, блядь, я уже нажал, блядь. Просто нажал. Как ты сказал? что нажал, блядь? Сказал, блядь. Сука. Пацель, блядь, твою мать. Сука, это пиздец. Блядь, поэтому нахуй не люблю, блядь, это сука с кем и сходить в ебани бункера, блядь. Блядь, баный насос. Ну, ты вот, сыпай. Ты только что взорвал меня на самолете. Ничего страшного. Кто такое, то может. Кто на самолете там крыло блопит, поэтому... Блять, ты дуплога. <вас> а <вас> ну дело, когда, блять, по физике, блин, игры, блять, самолет заруиненный, блять, подчинить. Ну, смысл. А я уже нажал открывать двери, ты потом сказал, блять, ну... Ну, шо я а убрал... обратно, чешов, ну я Побачу, что я сделаю? Дверь закрою, обратно начеш, блять. Блин, ёбнули сразу. побачим что жмет, надо сразу обработать. Чем, Чи... блять, сука, пописять на ранку, чеш, блять, нахуй ты заебал, блять. Ты не умничай, блять. Так ней ты, блять. Бля, они все блядь, на тебя. ты курва, блин, просто. Так блядь. они все на тебя бегут, я что виноват, Блять, и... Я не могу взять, а чё Да они на меня даже внимание не обращают, блядь. Им просто похер. Блять. Просто похуй, что я бегаю Ой, что за них, ебать. Они на тебя все прыгают. Да, все потому, что я мексиканец. Хай, блядь, чешой, я не пойму, Да, дискриминация, блядь. Они зомби-расисты, блядь. Прикинь, блядь. Они за правый сектор просто. сука. Меня ебано, блядь. ты злой просто наверное. Ну так шоу, наленький, блядь. Вообще, просто Саша сегодня на негативе, блядь. Пухнет тебе шляпу откусит, блядь. Ой, блядь. Что, дурак? дурак? не попадает, блядь аэросинхроны, походу. Или у тебя, понял, нож затупился. да. это какая то фиаско, бля. Зомбаки на тебя рыпаются. О, наконец-то нашел. Скорее. Отремать. О, полетел самолет. Вот Давай собьем, блять, его. Давай. Смотри, блядь. Где он? Пиздаем, блядь. Блядь. <laughs> блядь. Да, да, да, да. пилюлей, блядь тай. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, Каных вот судьба.